здравствуйте друзья здравствуйте мои дорогие подписчики с вами надежда соколова наш проект полезная привычка за 21 день делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5 выходит на финишную прямую завтра начинается третья неделя проекта я верю что у вас все хорошо получается я верю что у вас уже появилось желание привычка подтягивать живот, смягчать колени, раскрывать грудную клетку, ну и конечно делать утреннюю зарядку каждый день. И сегодня выполняем утреннюю зарядку выходного дня, не вставая с постели. Ложимся на спину и начинаем вытягиваться всем телом. Включаем в работу руки и выполняем круг руками, руки за голову, через стороны возвращаем и конечно же не торопимся, выполняем все медленно и спокойно. Потому что сегодня выходной день И нам не нужно никуда торопиться Теперь уведем руки в стороны И расслабим шею Покачаем голову вправо, влево Вот здесь будьте внимательны Постарайтесь почувствовать, что шея сзади не напрягается Движение спокойное и мягкое Расслабляющее Теперь мы сгибаем ноги в коленях и начинаем мягко, медленно втягивать живот, подкручивать таз и уводить таз вверх, опускать его вниз. Высоко подниматься не будем, растягиваем нижнюю часть спины и активизируем мышцы тазового дна. Ну, то есть зону бикини, чувствуете зону бикини. Втягивайте живот на выдохе, старайтесь чувствовать, что вы поднимаете себя прессом, а не ягодицами. Пригодится, сильно не напрягайте, старайтесь сильнее напрячь живот, как будто поясницу животом продавливаем вниз. Как будто поясницу так мягко погружаем вниз, в пол, в коврик или в постель. Собираем стопы, разводим колени. И сейчас из этого положения выполняем то же самое движение. Опускаем поясницу в пол, смещаем вес к копчику. И тогда под поясницей появляется прогиб. Здесь будьте внимательны, обращайте внимание на область забедренных суставов. Почувствуйте, как ваши суставы мягко раскрываются и закрываются. Подкручиваете таз, опускаете поясницу в пол, колени закрываются, смещаете вес к копчику. Чувствуете, что под поясницей появляется прогиб. Теперь мы берем себя за лодыжки, приподнимаем стопы, приподнимаем голову, таз опускаем в пол и удерживаем это положение. Переводим руки вверх, руки-ноги встряхнули, встряхнули, даем возможность проснуться нашим капиллярчиком. Опускаем ноги вниз и тянем носки на себя, от себя. Продолжаем разминать и будить наш организм. Вращение стопами. В другую сторону. Подтянем колено груди. Мягко опустим поясницу в пол. Повращаем стопу. Или покачаем стопу. Сожмем пальчики, подберем их, раскроем. И другая нога также Подтягиваем колено к груди. Поворачиваем стопу, покачаем стопу из стороны в сторону. Теперь остановимся, раскроем пальцы ног, соберем пальцы ног. Раскрыли, собрали. Раскрыли, собрали. Можно стопу на себя, потянуть от себя. Сгибаем ноги в коленях, уводим руки в стороны. Стопы на ширине таза, раскачиваем таз. Право Влево слегка приподнимая правую левую ягодицу и начинаем а, чувствовать, как у нас включились в работу наши бока, наши косые мышцы. Теперь мы снова берем себя под колено, одну ногу уводим вверх и снова работаем с топой. Поворачивали в одну сторону, поворачивали в другую сторону. Поддерживайте руками колено, не допускайте ненужного напряжения. И другая нога также. Чувствуйте, как ваше тело просыпается, все суставчики просыпаются. Очень мягкая, очень спокойная такая растяжка. Теперь уведите обе ноги вверх, потяните носки на себя от себя. Можно поджать пальцы ног. Снова встряхнули руки, ноги, берем себя за лодыжки, уходим в лягушку, опускаем таз в пол. Ну и вот наши первые пять минут уже пробежали, я уверена, что вы не заметили. И если вы еще не до конца проснулись и располагаете временем, то продолжаем заниматься дальше. Снова опускаем ноги в пол, уводим руки за голову и снова выполняем круг руками. Большой круг руками прорабатываем наши плечевые суставы, чувствуем, как они уже проснулись. Подтянем правое колено груди, опустим поясницу в пол. Поставим правую стопу на левое колено, на колено прямой ноги. И держим колено левой рукой. Тянем согнутую ногу влево, отрывая ягодицы от пола. Подтягиваем другое колено, левое колено груди. Расслабляем плечи, чувствуем, что плечи расслаблены. Ставим левую стопу на правое колено. Правой рукой захватили колено и потянули его вниз. Возвращаемся. Снова подтягиваем колено к груди, подтягиваем голову к колену. Нижнюю ногу приподняли и поменяли. Вот сейчас включается в работу пресс, ноги продолжают тянуться, но в то же время вы чувствуете, как у нас заработал пресс. Одноименной рукой держим колено, не делайте жесткого замка и такое синхронное движение, еще ленивое, чувствуем как у нас просыпаются мышцы бедер, мышцы пресса, поясница опущена в пол или удерживайте ее слегка на весу, но удерживайте ее прессом, у нас все время сильный пресс, все время подтянут живот. На выдохе одна нога, другая нога. Еще раз так же. Теперь мы подтянули колено груди, выпрямили ногу вверх и меняем прямые ноги. Не торопитесь. Если чувствуете, что не получается, пожалуйста, держите себя под колено, и рабочая нога вверху может быть присогнута. Не торопитесь. Опускайте поясницу в пол. Теперь оставьте ноги на уголочек, увидите их, руки за голову, только не давите на затылок. Вот Представьте, что голова лежит на полочке. Раскройте грудную клетку и удержите положение. Подтяните колени к груди и поворащайте ваш таз. В одну сторону, в другую сторону. Правая рука держит правое колено, левая — левое. Не зажимаем их. Теперь поставим стопы на пол. Ну вот здесь проверьте, чтобы стопы были на ширине таза. Подтяните сейчас пятки к ягодицам и сделайте шаг. Так, чтобы вы почувствовали, что в колене у вас приблизительно прямой угол. Если чувствуете, что некомфортно, то можно чуть-чуть уменьшить шаг. из этого положения мы снова будем поднимать таз вверх-вниз. У нас будет плечевой мост. Мы будем растягивать нашу поясницу. Медленно вверх. Переносите вес на ноги. Не давите на шею, и медленно вверх, подтянутый живот, помним это. Живот не должен надуваться, живот опускается вовнутрь, он давит на поясницу изнутри. И вы медленно, спокойно, позвонок за позвонком, поднимаетесь вверх, и также медленно, спокойно опускаетесь вниз. Не торопитесь. Очень медленно, очень спокойно. Еще раз так Очень простое упражнение, но в то же время вы будете чувствовать, что у вас работают мышцы пресса и тянется поясница. Спускаемся вниз, ставим стопы на ширину таза и раскачиваем колени вправо-влево, слегка приподнимая правую левую ягодицу. Выпрямляем обе ноги, вытягиваемся, растягиваем себя. И я уверена, что вы не заметили, как пробежали все 10 минут утренней зарядки.